Всем здарова, с вами Гитро94. Сегодня у нас не за засмейся челлендж на РВТП от Рефлекса. Говорят, РВТП, правильно говорить. Боюсь... Про человек наш... про черепашку Сражаясь с ловчими, вернее с бомжами, тогда как мой приятель ничем мне не помогает. Вот, сука, он сидит на бутылке и смеется как глупый или что-то. Оставь <свес> мне сражаться за нашу жизнь друг Ты перестал. Ты перестал быть дары. Сказал ты. Перестал, ты, перестал, ты, перестал, ты должен отпустить кит. И посмотрю, твоя семья поможет. Я давно все изучил. Ты недооцениваешь мою мощь. Когда урок выучен Покажите мне, что чего я не знаю о? Сэс, можно спросить у вас дорогу? Старейши, я знанс, путь к этому бутаку Но придется платить Есть доллары? Но у меня нет Давай доллары Нет Давай нет Давай нет Давай еду э -э у меня есть только травы, ты, ты, ты точно знаешь дорогу? Нет. Ты чё, охуел, блядь? <свят> Видели когда-нибудь фильмы, Ты, детектив, приходит в себя после дрочи. Где я? Эй, эй, эй. а где, кей где кейсы? <свят> кейсы! <свят> <свят> <свят> Яичная сталь, кто ты Мама твоя! Шутил про маму, до того как это стало мейнстримом. Прошу снова откуда. ты такой, Ниндзя-невидимки? А? в этой сказке будут санта сос зайчик. смотрите. Нет, ну ладно. сверхпрочный пуган, прочный черточный кокс. А по телефону? Телефон рафа не отвечает. <свят> <свят> Вы пацаны конец проиграл. <свят> если вам понравился это рывой типи, на канал Рефлекса и на меня, если хочется больше реакций. Давайте до следующего видео.